всем привет ребята сейчас вам хотел показать снимал видео там что мусор собирали на воду мешки остались кто еще не забрал а так Есть, там конечно незначительный мусор но уже намного чище ну вот ребята хоть что-то снял видео все-таки хоть кто-то прибрался тоже немножко помог вот, осталось мусор вывести машины кстати нету сам не могу вывести, пока в ремонте. Ну как если сделать, то можем вывезем сами. Так, дорогу так и ничего не подсыпали. Вот, сколько уже неделя почти прошла? Сейчас идем, короче, это чем мы сейчас заказали, да? С женой с детьми заказали, короче, эти майки с логотипом своего канала. Хотим посмотреть, что там сделали. Но сейчас увидите, кстати, что за маечки и хотим разыграть эти майки на годовщину свадьбы в августе, 17 августа. Ну, пять майк разыграем между своими подписчиками на канале. Вот. Ну, чуть 30 дальше, 30. А, 6 августа, 17-го, это день рождения моей жены. Вот. Да. Так что, давайте, ребят, не переключайтесь, покажем майки. Ну Вот, ребята, Майчки взяли, сейчас примерим, покажем. Ее разыграем, короче, вот эти майки между своими подписчиками. Так, ну вот такие майки. ну Казайка, повернись. Что там сзади написано? Вот, семейкой стал дома. Вот, Также сейчас он меня покажет. Ну вот, и нам может. Вот такая же майка. Так что такие майки, ребята, будем разыгрывать 6 августа на свою годовщину свадьбы. Хочу поздравить вас всех, что у нас уже тысяча подписчиков, и на тысячу подписчиков будем разыгрывать вот этой майки. Сейчас у нас уже тысячи, даже уже начинается больше, но все-таки мы проведем это все-таки 6 августа на нашу годовщину, да, Вот так вот, ребята. Ну вот, ребята, у нас все-таки тысяча подписчиков, ребят, и мы очень рады этому, и так что другие ребята, кто смотрит, тоже подписывайтесь на наш канал, все комментарии мы читаем. На все комментарии отвечаем. Вот, ребят. Так что, кто хочет получить маечки, скоро будет конкурс. Ребят, еще я бы хотел попросить подписаться на канал Павла Васильевича. Классный канал. Мы его смотрим. Ссылочка будет в описании. Да, ребята, И я смотрю, и жена смотрит. Вот, и хотим, чтобы вы тоже поддержали ну, мои подписчики. Зашли на канал Павла Васильевича и подписались ну хотя бы просто посмотрели его пару видосов может вас тоже зацепит ну все ребята всем пока до скорой встречи вот пока, -пока. ждите новых выпусков